это модернизированная точилка относительно того что пришло из китая во-первых приклеил я присоски свою функцию именно присасывания как бы они выполняют ну, довольно таки слабо по крайней мере я этим этой способностью их не пользуюсь просто они у меня служат для того чтобы не царапать стол сюда я приклеил нет пардон то есть эти поры были уже в стандарте то есть нормально она стоит в принципе так просто вот эти вот э, присоски, здесь э, резьба раньше они у меня постоянно отворачивались, отклеивались, отваливались то есть я просто налил суперклея, закрутил их и приклеил на намертво дальше прижим вот эта часть находилась вот здесь и э, предполагается что когда мы будем прижимать то есть вот эта часть должна у нас э, лучше фиксировать клинок спорно то есть я переместил отсюда сюда то есть таким образом я получил возможность более качественного прижима то есть у меня э, раньше вот эта плоскость прижималась за счет того что здесь у нас рычаг очень длинный а металл в принципе имеет некий скажем так изгиб то есть он изгибался клинок гулял короче перенес в принципе э, имея возможность более качественно поджать и э, в таком варианте мне э, как бы удобнее пользоваться точилкой это во-первых во-вторых если здесь у нас расположен режим то есть на, на, на вот этом носике мы не имеем возможности выставить э, наименьший угол который мы хотим, причем потому что просто-напросто пластмасска она нам мешает сюда упирается поэтому тоже не есть good. просверлил отверстие э, с преднатягом закрутил туда винт тем самым у меня э, образовалась там некое подобие резьбы, пролиновал три линии, то есть, в принципе, все это позволит мне, ну, и наклеил сюда тоже изоленту, то есть, в принципе, клинок практически не скользит, а вот эти полосы обеспечивают возможность более, скажем так, одинаково крепить клинок в процессе заточки. Ну, плюс нахожу какой то ориентир например, там, начало гравировки, то есть все, э, начало рисунка. То есть с этой стороны не так, переворачиваю, вот с этой стороны примерно. Вот, плюс-минус несколько миллиметров роли не решат. Все, затягиваю барашек. Все, у меня вот видите, я про что говорил. За счет того, что э, вот этот край приподнят относительно основания самой точилки, пластина имеет возможность выгнуться, но при этом я могу еще подтягивать, подтягивать, подтягивать. Раньше бы я просто уперся, в, то есть пластину бы прижал, она бы чуть подвыгнулась и клинок бы ходил. Теперь э, у нас здесь с этой стороны. Мы если зафиксируем, мы видим, что клинок у нас гуляет. А мы никогда не наточим наш нож, если у нас будет вот здесь вот это, вот, вот это гуляние, поэтому на некоторых точилках, на более, скажем так, свежих моделях я видел вот есть возможности поджимать такой вот, пластиной с барашком, хотя сделать по-другому. Вкрутил винт, все, мы зафиксировали, у нас получается, мы сохранили возможность, во-первых, очень качественно поджать клинок, во-вторых, выбрали слабину. таким образом мы зафиксировали максимально жестко и в последующем, когда мы будем обрабатывать, то есть у нас не возникнет никаких проблем с тем, что у нас а, сам клинок а, меняет свое положение в процессе обработки, то есть плавает жестко у нас закреплен. И мы сохранили возможность обработки под минимально возможным углом. То есть в принципе, соблюдены все наши, скажем так, основные моменты, которые позволят нам а, заточить. Но практически идеально и также мы здесь видим по отметкам как у нас находится лезвие то есть в последующем мы когда будем переворачивать мы нам более, ну, то есть более легко будет позиционировать клинок до первоначального положения все клинок мы подготовили теперь то есть мы подготовили точилку и зажали в ней клинок. Теперь сам а, держатель камней. Есть, есть у меня по крайней мере два типа камней. То есть камни длинные на длинных бланках и на коротких. То есть там масляный камень. Камень на коротком бланке для того, чтобы его зажать. максимально лучшим образом. У меня есть такая проставка в принципе, позволяет поджать его довольно таки удобно Еще для этого можно обрабатывать. Наличие моющего вещества позволяет нам э, более эффективно создавать скажем так, более равномерную по консистенции, более равномерно распределенную пленку из абразива, который насточили между камнем и лезвием, потому что в основном как бы, образование вот этой вот эмульсии и является первой, первейшей задачей при заточке. Для того, чтобы у нас эффективнее работал камень и меньше был его износ и, в принципе, для того, чтобы у нас э, более эффективная была, э, более эффективная обработка. То есть у нас получается, мы какие-то частички э, камня э, сковырнули, они у нас в взвешенном состоянии находятся, и когда мы ведем камнем относительно клинка, у нас э, вот эти частички процессе то есть ну, как-то они переворачиваются закрепляются э, обрабатывают потом опять переворачивают то есть в принципе у нас э, за счет этого более в щадящем режиме эксплуатируется камень а меньше забивается и э, лучше обрабатывается клинок есть, э, в основном сейчас э, клинок я подправлю не буду перетачивать, не буду менять. Для того, чтобы понять, какой угол у нас был установлен. Мы берем маркер и закрашиваем режущую кромку. Теперь здесь, помимо штатных отметок, я установил еще, скажем так, отметил несколько своих для удобства. что делаю Я здесь поддерживаю пальцем примерно не смотрю вижу что Угол у меня э, очень маленький, то есть белёсая полоска начинает образовываться не ближе к самой режущей кромке, а глубже туда, вглубь э, клинка, то есть это означает, говорит о чем? О том, что камень э, находится, то есть нужный нам угол. Больше, а сейчас мы обрабатываем на ну, меньшем, Ну, в принципе, да. Кромка удаления фломастера маркера с кромки именно на, скажем так, режущей, на самой режущей кромке говорит нам о чем? О том, что мы обрабатываем там, где надо когда мы контролируем положение камня, нам лучше, во-первых, чтобы он был сухой, потому что если камень будет, сам бланк мокрый, то э, мы смоем, не увидим всей картины, то есть просто смоем, и все. поэтому именно корректировку начального положения бланка относительно клинка нужно делать именно на сухом. Вот мы смотрим, то есть видим, что у нас практически задействуется только сама режущая кромка. Это хорошо. Сейчас смачиваем и начинаем. Я просто на себя, а еще и в бок, у меня два движения, я вытягиваю на себя камень и, и веду его в бок. У меня получается, что более эффективно идет заточка более качественно обрабатывается заточиваемая поверхность. насколько легко или наоборот трудно. Ну, вообще, со временем по характеру перемещения камня относительно клинка вы поймете, во-первых, насколько у вас тупой, насколько качественно идет обработка, И, в принципе, вот по этому следу, который остается, вы увидите, какие действия вам еще необходимо сделать и на каком участке режущей кромки, для того, чтобы достичь более лучшего результата. правильной заточки, при правильном выбранном для заточки, то есть мы получаем что? Так как мы часть металла снимаем, а часть загибаем, то у нас с этой стороны, с нижней, у нас образуется заусенец, который мы подворачиваем сюда. Так вот, по равномерности образования этого заусенца, а вообще о наличии заусенцев и о равномерности их образования. То есть мы можем почувствовать ногтем. Есть стандартные, ну скажем так, процедуры проверки остроты клинка ногтем. Я видел много разных вариаций, но в большинстве своем, я так понял, что люди до конца не понимают, что же они проверяют. То есть просто елозят клинком по ногтю и в принципе там с умным видом о чем-то говорят. А из моей практики, что можно почувствовать ногтем, то есть можно почувствовать, если у нас загиб режущей кромки, то есть мы проводим. Если у нас заусенец есть, то мы ногтем его чувствуем. И мало того, что чувствуем, то есть у нас в некоторых местах, там где-то до есть, у нас он просто-напросто будет царапать ноготь и там будет оставаться э, полоска, не полоска, а там будут оставаться вот такие вот кусочки, частички сточенного ногти. у нас ну, в данном случае вся вот эта область, она уже э, нормально обработана. У нас заусенец формировался на самом кончике ножа. То есть у нас сам кончик еще вот эта вот часть она недоточена, не до обработан. Ну, это в принципе логично, потому что здесь я практически обработку не проводил. Тем не менее, то есть по наличию вот этой фаски наличие вот этой кромки, то есть мы видим, что носик у нас не обработан а, так как при проведении теста начального на геометрию камня выявил, что у меня края с меньшей интенсивностью и середина более изношена, то в принципе я сейчас заточку на краях камня. Таким образом, возможно, я отправлю Геометрию и потом когда пришлось подкорректировать геометрию всего камня то в принципе мне нужно будет есть, принять меньше усилий для того чтобы привести ее к идеалу равномерный заусенец, который говорит нам о чем? о том, что мы достигли желаемого эффекта. что я знаю по крайней мере о, о проверке клинка ногти то есть я знаю что э, если я ставлю нож и он у меня скользит в сторону то есть перпендикулярно ставлю и он э, скользит я знаю э, это говорит о чем о том что ее а, то есть нож тупой потому что если мы его поставим чем острее нож тем меньше нам нужно будет приложить усилия то есть хватит малейшего а, скажем так дисбаланса веса самого клинка для того чтобы удержать его на ногте то есть он просто сразу же туда пьется поэтому видим питаем, а он у нас скользит в сторону это говорит о том что нож ну, тупой но мы и так об этом знаем потому что у нас есть новый заусенец теперь а -а в нашем случае мы тестируем наличие заусенца и его равномерность а вообще когда мы возьмем, например, отточенный клинок, то мы можем э, таким же образом протестировать место, где у нас режущая кромка подзагнута и, может быть, отправить ее просто металлом об металл. Ну, вот, собственно, все, что я знаю о, о, о тесте ногтем. Какие-то э, желание порезать ноготь ножом там или еще что-то то есть в принципе считаю бессмысленным, потому что ну, что это нам даст это нам ничего не даст поэтому либо клинок держится при вот. выбираем точку где у нас вот. точка минимального дисбаланса то есть у нас вес в сторону клинка приходится И идем в сторону. Был бы клинок острый, он бы стал как литой. Мы бы его не смогли сдвинуть. Все. Так, сейчас мы зажимаем клинок с этой стороны. С той мы его обработали. В принципе, нам На этой стадии больше обработка той стороны уже не нужна. Так как клинок у нас более-менее равномерный, э, геометрия клинка равномерная, так как у нас э, симметричная, так как у нас в принципе э, ну, все более-менее симметрично, то я с э, определенной долей уверенности думаю, что у нас... Тот угол, которым мы обрабатывали в ту сторону, будет пригоден и для этой стороны. Yeah. Движение в собрать более эффективно тот абразив, который у нас снимается с, с камня И более эффективно производить заточку ножа. Все манипуляции, подобные сейчас пальцами возле клинка, Вообще они И если уж вы что-то делаете, то делайте это одним движением стабильно по направлению острия, то есть шансов порезаться у вас будет, они будут практически минимальны. Все движения продоль, то есть движения вдоль пальцами э, острия, они приведут к тому, что вы просто-напросто порежетесь. Поэтому, э, предостерегая вас вот, подобное движение кухонных ножей поэтому как и любое оружие оно требует к себе в первую очередь уважительного отношения потому что потому что не бывает оружия несерьезным Если вы будете, даже если вы будете наплевательски относиться к остро отточенному карандашу то вы можете не заметить момент, когда вы проткнете руку либо элементарно в лучшем случае выковать вас или кому-то еще Все травмоопасные предметы это источники повышенной опасности поэтому относитесь к ним так. Ну, что, в принципе, все. Да пальцем я чувствую проводя то есть даже ногти не надо что у меня сейчас заусенец есть он очень качественный и то есть равномерный формирован по, всем, по всему протяжению режущей кромки и имеет имеет равномерную структуру по всей то есть этот банк мне уже не нужен я вымываю и убираю. красный по-моему более агрессивный белый да, более ну, то по-моему 3000 5000 или 3010 тысяч не помню Ну, короче этот более крупный это более, это более... Начинаем также с сухого камня, чтобы посмотреть как у нас. Ну, камни в принципе они примерно одинаковой толщины и практически не требуют, по крайней мере у меня корректировки при смене камней. но э по опыту, то есть я сначала делаю режущую кромку максимально острую грубым камнем, затем формирую каждым следующим камнем, то есть режущую кромку угол уже идет более более более тупой, то есть соответственно у меня основная, например, такая, то есть грубым, потом идет следующий камень, то есть он формирует то есть, во-первых, мне не нужно перетачивать всю кромку, во-вторых, гарантированно, то есть, у меня уже идет попадание э, камней на туда, куда нужно, то есть, на режущую кромку, то есть, и, как бы более эффективная, более рациональная заточка. Все, и сейчас, то есть, я посмотрел, у меня, в принципе, камень э, идет параллельно к этому камню, ну, не Но для большей уверенности я взял и еще чуть-чуть изменил угол. То есть, в принципе, у меня сейчас произойдет гарантированное попадание в лесячку. Масло обычное, смазочное бытовое. Оно просто нужно для того, чтобы не, забивались, не забивался сам камень. максимально легкое движение камня для того, чтобы, то есть, по сути, я его сейчас просто опускаю на клинок и легкими плавными движениями я его перемещаю. Вот вот. Звуки. они возникают здесь в этой области потому что у нас э, здесь клинок уходит ну, то есть вот эта кромка подтирается у нас э, вот эту часть клинка и еще вот вот, на себя и в бок Движения, они позволят вам максимально эффективно убрать возникающую возникающий заусенец то есть у вас идет обработка вдоль режущей кромки с небольшим сдвигом на себя это позволяет вам видите наличие черноты говорит о том что идет обработка самого металла, то есть чернота это не что иное, как металл клинка так вот, вот эти движения вдоль на себя, они позволяют позволяют очень эффективно убирать сам заусенец потому что если мы просто будем тупо на себя тянуть на себя на себя на себя на себя на себя на себя на себя на себя то мы будем постепенно подзагибать подзагибать подзагибать подзагибать на усень заусенец перевернем опять на себя на себя мы его просто в другую сторону то есть мы его не убираем мы не точим лезвие а мы просто заусенец гнем мы из одной стороны в другую то есть в принципе не есть правильно, потому что очень долго ну, и Результат будет не очень хороший. А такими движениями, то есть и на себя, мы спиливаем металл. Дышим. Немного у нас заусенец при этом формируется на той стороне, Это ничего страшного, то есть мы его сейчас Делаем что, то есть мы а, тут заусенец, который у нас есть, мы стараемся максимально эффективно спилить, не просто перегнуть, мы его подпиливаем, подпиливаем, подпиливаем, а, и в процессе обработки, то есть мы подпилили то, что у нас торчало, и потом у нас, когда мы обрабатываем уже саму кромку, то есть у нас хотим мы этого или нет, то есть у нас часть металла будет заворачиваться на ту сторону, то есть а, по тому, как мы ведем камень мы будем понимать что у нас происходит с режущей кромкой есть там еще материал заусенцы нет это стоит только попробовать сразу становится понятно и как только мы поймем что у нас Практически весь заусенец, который был на этой стороне, вся режущая кромка обработана, весь заусенец у нас сточен и, в принципе, мы добились своей цели при обработке этой стороны. раз очень информативно сообщает о том, что у нас заусенчик теперь на той стороне перегнут. сейчас в очередной раз придумал как модернизировать эту систему Все манипуляции по заточке ДНК они должны быть легкие э, буквально летящие и переходящие из э, одного то есть все ваши действия они должны быть переходящие из одного в другое то есть нет здесь никаких рваных действий нет здесь никаких ударных нагрузок, никаких жестких соударений крыльяка и камня, то есть все максимально плавно. При этом я еще рекомендую периодически делать изнашиваются износ есть, но он очень-очень-очень очень медленный очень маленький, но в любом случае То есть у нас вся обработка идет вот. потом с этой стороны до середины, да, середина у нас изнашивается быстрее. То есть, в принципе, когда я постоянно точу, то я примерно уже вот, ориентируюсь так, чтобы обработку осуществлять с этой стороны до середины, с той стороны до середины. То есть, чтобы износ камней был еще более. равномерно так в эта сторона тоже у нас уже обработана я не контролирую где конкретные там здесь нужно подснять там подснять то есть вот эти все моменты контроля они важны когда вы только-только перетачиваете пленок формируете режущую кромку там да, там нужно смотреть что, как э, насколько э, равномерны кромки с обоих сторон насколько э, равномерный заусенец присутствует потому что элементарно можно просто напросто не доточить вот. сейчас мне нужно всего лишь навсего что сделать, мне нужно взять и э, обработать в определенном алгоритме всю длину режущей кромки. Это будет говорить о чем? О том, что я, обработав всю режущую кромку, сделал все, что надо. То есть, в принципе, у меня не осталось нигде пропусков, не осталось нигде места не пропутав. что до этого я для того чтобы у меня более лучший был, более лучший прижим я сделал что я взял трубочку такие кусочки и сюда их отдельно стал то есть у меня как раз вот на эти зоны на эти места подходит как раз вот положение когда порт здесь находится. так как у меня в принципе есть здесь одета вот эта пластиковая штука, то, как, в принципе мне и так зазор вот этот нормальный, хороший. То есть я сделаю все, что я возьму. Проверю здесь. Вот такие элементы. Грубо говоря, у меня А с той стороны а с этой то есть у меня получается что я веду чипок, все время прежнее положение ну то есть делать вот без у меня будет выполнять функцию ограничители. ограничителя я думаю что это будет удобно Век живи, век учись и экспериментируй. Погружали, замечательно, вообще, прям, мне нравится. Напоминаю, а, вот этого положение у нас фиксирует этого винта. Поэтому, как бы мы клинок не, ну то есть как бы мы положение клинка не меняли, у нас всегда будет занимать то положение, которое нам нужно. без нажима, без, то есть просто мы положили камень, переместили, положили, переместили, перемещаем в бок, тянем чуть на себя, перемещаем в бок, тянем чуть на себя. При этом смотрим, нам непонятно, есть обработка металла, нет. Сейчас чуть-чуть по привозим и увидим, что у нас на белом камня начинают э, образовываться видимые, то есть там где масла будет больше у нас там будут образовываться видимые такие темные полосы э, наличие темного цвета говорит о том что это э, металл то есть соответственно обработка у нас идет итак мы потихоньку зашли Формировали зону, где у нас э, подточили мы заусенчик. Все, и теперь у нас есть возможность уже э, идти дальше. то есть Дальше мы идем движение бок чуть на себя. То есть мы не перегибаем заусенец, мы обрабатываем, то есть мы его потихоньку-потихоньку стараемся спилить. какого нажима не требуется то есть у нас мелкозернистый, но, не менее, обработка идет, то есть, в принципе, а на ощупь то есть, камень перемещается практически без, без каких бы то ни было усилий, без ничего, то есть просто он и возит, и возит, и возит, и возит, и может показаться, что обработки не идет, но повторюсь, когда вы делаете подобные вещи, все время контролируйте, чтобы у вас при движении, то есть ни в коем случае не происходило просто, например, вытягивание. То есть тяните и смещаете э, в сторону от режущей кромки. Тогда вы никогда не порежетесь. То есть если вы будете делать в обратную сторону, вы порежетесь. А, благодаря бумажные салфетки в При... этом движении, то есть я ощущаю, как у меня вот этот заусенец, который есть на режущей кромке, то есть он ее вот Ну и в принципе ощущаю примерно, что заусенец более-менее равномерный. Кстати, замечательные вот эти вот упоры сидят. Ладно. Опять потихоньку ставим идем в сторону. Вот в момент вот этого первоначального движения, то есть практически у нас давит только сам вес камня. Мы подтачиваем заусене. И вообще сейчас у нас задача просто-напросто, скажем так, не снять какое-то количество металла свежущей кромки, а просто-напросто его закладить. То, что я делаю сейчас, я делаю очень медленно и может быть от этого времени тратится очень много. В принципе, просто при заточке, без всяких комментариев, без э, объяснений. То есть эта вся процедура длится ну, какое-то крайне ограниченное малое время. за очень-очень-очень малое время. Повторюсь, бог и чуть на себя, бог и чуть на себя, без давления, без ничего, просто вы, э, скользит у вас камень над поверхностью ножа. Процессом заточки на точилке мы закончили, мы имеем идеальную режущую кромку равномерную. аккуратно все вот эти манипуляции выполняем. Почему? Потому что у нас клинок зафиксирован и мы можем, ну, то есть очень аккуратно, потому что в принципе одно неаккуратное не движение, чтобы мы себя не просто-напросто не проявляли. Сейчас, когда мы, например, захотим что у нас с этой стороны есть загусенчики, а с этой их нет. То есть мы только что вот обрабатывали их, в принципе, мы об этом знаем. Они легкие, маленькие, но в любом случае они есть. Что нам нужно сделать? То есть Все, что мы делали до этого, в принципе, это подготовительный этап. Окончательный этап заточки – это кожаный кусок кожи или кожаный ремень, в моем случае это кожаный ремень, закрепленный на основании с, полоса композита, можно на деревяшку, на, на что угодно, на пластик. Одна сторона кожанки обработана э, пастой ГОИ. Можем со временем делать вот так, то есть это размягчить пасту и позволит более качественно осуществить доводку клинка. То есть это мелкая, мелкая, мелкая зернистая паста, в принципе, да, такая же, как у нас. Врать не буду, не знаю, зернистости. Наличие, опять же, черноты говорит о том, что осуществляется обработка металла. Есть, на начальном этапе были какие-то вот эти вот жу -жу, грызущие звуки, сейчас в принципе они практически сошли на нет. у нас. Доводка это на обычном ремне, ну, то есть на второй стороне на обычной кожи. То есть мы здесь по сути делаем, что мы берем и мельчайшие вот эти частички, которые у нас были на кленке. в одну сторону, потом в другую. То есть, по сути, мы тут просто отрываем э, сточенные частички, которые у нас в процессе обработки мы их туда-сюда, туда-сюда загибали, какие-то мы сточили, какие-то убрали. То есть, у нас лезвие, грубо говоря, оно очень-очень-очень тонкое. Э, но, если мы его э, приблизим большим э, разрешением, мы, конечно, увидим, что у нас оно не идеальное, то есть там будут всевозможные э, там, на молекулярном уровне, на близком к молекулярному уровне. Мы увидим, что оно у нас все такое изъеденное, и есть куски материала. Так вот, э, движения вот эти по кожаному ремню, по ремню, там, по, боя, по это, то есть они у нас... Э, Лишние вот эти куски, которые на кончике, которые туда-сюда гнутся, они у нас э, их отрывают. То есть э, сейчас мы по сути занимаемся чем? Мы как в детстве перегибая проволоку, отделяем одну часть проволоки от другую, также и манипуляциями с кожей. То есть мы вот этот э, заусенчик, который остался, который мы сейчас до конца не убрали, то есть мы его можем поставить в такое положение, но когда начнем пользоваться ножом то есть он у нас сразу же где-то какие-то вот эти вот кусочки они начнут загибаться там тоненькая вот эта режущая кромка на одну сторону будет вот, так вот сейчас мы что делаем то есть мы в одну сторону в другую сторону мы просто-напросто берем и отламываем загибаем туда загибаем сюда и в конечном итоге эти все несточившиеся частицы мы их просто-напросто отломали все обработали в итоге у нас потом получается идеальная идеальный клинок Вот этот тест, он показывает равномерность заточки. То есть там, где у нас лезвие, то есть мы режем, режем, режем, а там, где у нас лезвие останавливается, это значит, это говорит нам о чем? О том, что. Резала, резала резала остановилась, потом мы прошли какое-то расстояние, опять начали резать дальше, опять остановилась, опять... то есть там, где у нас прекращается процесс резания, резать там, бумажные салфетки, туалетную бумагу, таким образом, попробуйте, то есть, это ну, очень сложно для не ножа так вот там где у нас прерывается процесс непрерывного резания у нас остался вот этот заусенчик то есть у нас э, где-то он там куда-то поэтому если обычную бумагу сейчас принесу так вот если обычную бумагу наш нож будет резать просто особенно когда мы еще чуть-чуть лезвие сдвигаем то есть по идее как бы у нас он должен изумительно резать вот мы все держим там перпендикулярно одному другому и режем да то есть, у нас острый нож вот режет почему-то что он как бы, то есть а, если мы хотим чуть-чуть лукавить то мы еще и нож относительно бумажки двигаем ну да у нас даже не, не очень острый нож будет все это изумительно резать а, самый острый нож он у нас будет резать бумагу причем именно или салфетки ну я считаю что в принципе нож очень острый но он а, далек от возможного идеала остроты а, так называемые ну не, не то что так называемые а все эти вот киношные эксперименты катанами, которые режут э, падающую шелковую Конечно, я думаю, что он не осилит. И вообще клинок способен так резать. Насколько остро вы затачиваете клинки, в принципе, вы можете Вы можете проверить сами в подобных условиях то есть на ну, там, взяв ту же самую там, туалетную бумагу и еще все таки вот этот тест на бумаге он больше нужен для чего по моему мнению то есть когда вы тестируете то есть заточили клинок обработали древесину обратно проэкспериментировали с канатом, еще что-то, то затем, взяв бумагу и э, потихоньку прорезав от начала до конца, то есть проведя бумагу по лезвию, вы можете увидеть, насколько лезвие способно сохранить ту заточку, которая была, потому что в процессе, например, резки древесины, либо в процессе рубки каната, еще что-то, то есть, может произойти загиб э, кромки. Бумага очень э, показательно в этом плане, то есть, если у вас где-то есть выбоемка, если где-то есть небольшой подгиб режущей кромки, у вас сразу же процесс резания в этом Месте, он остановится то есть вы либо начнете рвать э, могу, либо просто не сможете дальше резать поэтому то есть это всего лишь на в данном случае это тест того что у нас режущая кромка принципе, есть э, ну, как бы она на всем протяжении клинка она равномерно остро заточена насколько остро тут уже Где-то режет, где-то рвет. И, конечно, если мы так будем держать, мы без труда разрежем. Но опять же тоже мы режем, и где-то мы понимаем, что режущая громкая, нормально себя ведет, то есть режет а где-то в каких-то участках то есть у нас есть либо заусенцы либо где-то каверны и у нас происходит остановка ножа. В завершение этого видеоматериала хотел бы показать вам присловутый фокус не фокус опыт так назовем, а, пресловутый опыт по а, разрезанию волоса а, вдоль. То есть в принципе, а, то есть вот мы заточили нож и а, взял его с руки, обрезал, то есть это тоненький волосок такой, а, условно мягенький, потому что можно взять а, пожестче, соответственно он будет резаться получше удобнее его будет резать. Если мы смотрим просто обычными, ну, скажем так, обычным глазом без увеличения, то мы видим, что она у нас зеркальная. Если мы смотрим под таким увеличением, то видим, что у нас она далеко не зеркальная. Вот, если увеличение будет еще больше, то мы уже ужаснемся, как э, подобное можно что-то резать, потому что там даже на пилу это будет не похоже, это будет какое-то бревно. Итак, э, вот э, резка волоса, заточка волоса. Если вам это нужно, пожалуйста, в видео ранее показан весь процесс как это делается в принципе все, на этом я считаю свою миссию в деле разрезания монет завершенной. я думаю данное видео будет вам полезно так как оно в принципе раскрывает скажем так все основные моменты связанные с заточкой ножа со всеми стадиями и с тем как это делать более эффективно более правильно что для этого какие приспособления использовать и какие приспособления для этого использовать и в принципе для чего они нужны Надеюсь, видео было для вас полезным, если э, подпишитесь на канал, то будете получать автоматические уведомления о выходе новых материалов, в принципе, всего вам доброго, до новых встреч!